Превратите процесс приготовления пищи из рутинного в изысканный, используя настольный миксер KitchenAid Artisan на 4,8 литра. Это многофункциональное изящное устройство будет вашим надежным помощником на кухне и поможет создать непревзойденные кулинарные шедевры. Насадка для теста делает замешивание настолько необременительным, что вы теперь можете наслаждаться домашним хлебом и пиццей каждый день, а лопатка для смешивания облегчит процесс приготовления теста для создания изысканных блюд. Непринужденно взбивайте легкие воздушные смеси при помощи венчика. Дополнительные насадки для настольного миксера легко справятся с самыми сложными рецептами гурманов. От измельчения мяса Изготовление вкуснейших домашних сосисок. Выбирайте кристальную свежесть вместе с протиркой для фруктов и овощей, создающей пюре и соки без кожуры, стеблей и косточек. Готовьте блюдо рекордно быстро, благодаря широкому выбору точных насадок для нарезки, всегда гарантирующих безупречный результат. При нарезке, измельчении, скоблении, натирании, шинковке. Никакого беспорядка. Дополнительные насадки, разнообразные чаши и насадка для мороженого помогут значительно расширить ваши кулинарные навыки, а также создать особые блюда для торжественных случаев, просто меняя насадки с одной на другую. Зерновая мельница и набор для пасты превратят обычного кулинара в непревзойденного шеф-повара. Абсолютно все необходимое для ресторана на дому. Приготовьте настоящую длинную итальянскую пасту из листов лазаньи с непревзойденной точностью. Все, что вам нужно, только фантазия. Наборы для пасты настолько универсальны, но при этом просты и точны, что вы будете вновь и вновь создавать потрясающие блюда вместо обыденных Высокая производительность, непревзойденный результат, легендарное качество Киченэйд.